Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала Сегодня на ваш суд я хотел бы предоставить тесты двух видеокарт Это RTX 2070 Super и RTX 3080 Gamebox. Значит, Сейчас вы видите тест видеокарты RTX 2070 Super и она набила 6632 балла в этой программе. Нас интересует RDR 2. Самый тяжелый проект. Соответственно, на ультра настройках Full HD разрешение она будет выдавать 30 кадров плюс. Это вполне достаточно для нормальной стабильной игры. Если поставить более высокое разрешение и оставить ультра настройки, будет выдавать меньше 30 кадров. Это уже не очень хорошо для полноценной игры. Сейчас я загружу результаты 3080, Gamebox. Вот, загрузился тест. Значит, это результаты RTX 3080 Gamebox. Она выбила шесть баллов в этой программе. И вы сейчас видите, например, даже на простейшей игре Battlefield 5 э в ультра настройках с разрешением Full HD она будет выдавать 130 кадров. Например, в том же проекте RDR2 в Full настройках, в ультра настройках в разрешении Full HD будет выдавать плюс 50 кадров. Это всего лишь на 20 кадров больше, чем у 2070 супер. Много это или мало, судить вам. Вот. Но лично мое мнение, стоит покупать более мощную видеокарту для того, чтобы получить долгожданные 60 кадров в секунду. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо за просмотр.